Руслан, расскажи, пожалуйста, о себе, тебе достаточно мало информации в интернете, есть участие в Найф Ньюс. Лёхе Пономарева. Руслан Гайнудинов, вот текущий мастер, за ним точно нужно следить. Саша Азнам делал видео про твои ножи, когда ты еще кастом занимался. В общем-то, именно поэтому ножи Руслана для меня просто приобрели вот такую какую-то запредельную привлекательность, и я бы хотел вам сейчас о них рассказать. О себе пару слов. Всю жизнь, ну, точнее, до 18 лет прожил в маленьком поселке городского типа, вокруг леса. Не пошел никуда учиться просто, потому что не знал, кем хочу быть, чем хочу заниматься, поэтому просто пошел узнавать жизнь от самой жизни, скажем так. Женат, не женат? Жен... Не женат. Дети, о которых знаешь, есть? Детей нет даже, детей просто нет. Сейчас такой момент, наверное, что женат я на мастерской. Ножевой мир тебя вообще 5 лет назад встретил как мастера по изготовлению кастомных дорогих ножей. Сейчас да. ты снизошел до нашего земного бюджетного сегмента. Как дошел до жизни такой? А, да, начал я всерьез примерно 5 лет назад. Начал сразу круто и дорого. И в принципе за эти 5 лет надоело делать одно и то же да то есть вот все то что я делал оно как-то изжило себя что ли наступил некий кризис внутренний творческий вот, есть такая мысль что даже не мысль а факт, скорее всего для большинства любителей ножей мои ножи недоступны а сегменту которому они доступны, мы, ну, есть такое мнение, что они неинтересны еще. То есть вот не, не переступил я какой-то вот этот барьер. А, может быть это не связано ни, никоим образом, с качеством ножей не знаю, но... А... Ты про узнаваемость? Да, про узнаваемость. И бюджетную серию как раз запустил для того, чтобы заработать время, для того, чтобы делать один кастом не неделю, а делать его месяц, два месяца, может быть полгода. Но все-таки понять, что хочется сделать, сделать это именно на том уровне, на котором хочется, чтобы вот самому получить от этого качество. Сколько моделей ножей сейчас на твоей совести? Не в штуках, не в партиях, а вот конкретно по моделям. Сколько новых ножей для угу. рынка ты уже сотворил? Сейчас у меня шесть моделей. Вот наработанных, которые... Я уже режу, ну, не вручную придаю форму, а режу на гидроабразивном станке. Абсолютно разные ножи. Откуда такая смелость и решимость сразу взяться за премиум-сегмент? Ну, я понимаю, что, возможно, ты до этого точил навыки на бюджетных версиях. Ну, там, любительские, как ты говоришь, охотникам пораздавал, все такое. Откуда вообще реально... Такие яйца, чтобы сразу замахнуться на великое, Но... кладущееся на полку и сдуваемое с пылины. Слушай, это, наверное, все просто. Наверное, да не наверное, это огромнейшая благодарность моим родителям за такое воспитание. Ну вот не объяснили мне в детстве, что не могу я сделать что-нибудь крутое. Да? То есть вот. не показали мне в детстве, что мое место вот работать на заводе. Мне не говорили, что я могу все, но мне не говорили, что я не могу ничего. И, скорее всего, в этом как раз таится весь секрет. То есть я, я просто беру и делаю. Вот, собственно. И первый нож, вот те пять лет назад, я сперва купил полоску CPM3V, купил заказала из штатов пластину light карбона с бронзовой проволокой. Заказал каких-то там G10, не помню уже цветов. <coughs> спустя год я а заказал абразивные ленты на гриндер. И только спустя год у меня появился сам гриндер. То есть вот я уже изначально к этому был готов. У меня уже были такие материалы, с которыми я не сталкивался в виде ножа. Изначально материалы были крутые. Вот, и, не знаю, может быть, не было шанса на то, чтобы обосраться. Просто. Но и это стимулировало делать сразу хорошо и круто дорого. Сталь 440 D2 AUS 8. Куда более бюджетные, чем используемые тобой N690. Во-первых, прав ли я? Я цен на стали не знаю. А Я тут тебе тоже не отвечу на этот вопрос, потому что я не сталкивался ни с 440, ни с D2. А почему? Так исторически сложилось. А попробовать бы? Ну, я взял ту сталь, которая меня в принципе устраивает, и меня это устраивает. Как ты вообще пришел? Делаешь ножи, делаешь, встает вопрос, из чего делать. Н690, а, что так как-то слышал. Или рядом с тобой люди делали из НК и... Ну, во-первых, я... С кого-то брал пример. Во-первых, я знаком непосредственно с официальными представителями Беллера Рольдхольм. У нас в России, у которых я брал лист М390, брал лист Ванадиса 10 Я знаю, как эта система работает, сколько у них стоит сталь. Это не какая-то там суперсталь, которая будет резать, резать, резать, потом еще раз резать, резать резать. Это та сталь, которая, да, она, э, сядет, но ее можно в любых условиях заточить. — Обвиняли ли тебя когда-нибудь в плагиате? — Было дело. Не так много раз. Впервые меня обвинили в плагиате э, на найфовке как раз в Они каждую последнюю пятницу месяца устраивали найфовку в одном из баров Петербурга. Я тогда принес нож, который назывался «Дварлен», который, в свою очередь, стал толчком для моей первой серии где один товарищ сказал что где-то он видел где-то я это слезал где-то я это скоммуниздил. после этого но он... ну, мне самому стало интересно действительно потому что до того как я начал плотно заниматься изготовлением ножей до этого момента, само собой, на телефоне просто вот тонны картинок ножей, всего, что там нравится, не нравится, интересно, там какая-то линия тут, какая-то линия там. А в тот момент, когда я начал этим плотно заниматься, вот это все просто отвалилось. То есть сломался телефон, вместе с ним вся эта тонна фотографий. Вот, и как-то лезть дальше что-то искать, не было такого. Вот, и как-то ножи линии появлялись из другого, сейчас меня периодически обвиняют в том, что дизайн вот этого ножа мною украден, при том, что его сейчас не стесняются многие, ну не то что многие, а ну, копировать. Северная артель, ну это из, из производителей, а, вот. а так просто Мастера, не мастера, же дело, mm. которые, ну, просто, почему бы не сделать, не выложить на продажу и не продать. То ли лыжи не едут, то ли я слишком сильно гуманитарий. Я так и не понял. Что такое кондуктор? Кондуктор – это вот такая же деталь, только без 3D-обработки. Ага. То есть ровная плашка g 10 с обеих сторон ровно, которая одевается на эти же трубки плотно, uh -huh. которая кладется на столик. Да, станок у меня находится в этом положении, столик в этом положении, и кондуктором, катая по столику, придается форма. Я вот наконец-то начал одуплять. Как ты вообще пришел в ножеделы? С чего началось увлечение или сразу это стало профессией? Кто тебя наставлял, у кого учился, где брал идеи, откуда набрался смелость вообще залезть в эту нишу? Первый вообще интерес к ножам случился еще в далеком детстве, лет в восемь. Я приезжал к дедушке с бабушкой на все лето, и лет в восемь мне дед вручил нож, с которым я вот, радостным счастливым ребенком носился по поселку все лето. Это был, ну, в принципе, классические формы, да? ничего сверхъестественного само собой по материалам, там клинок из какой-то стали и белая пластиковая рукоять на атунных стихах, как сейчас помню, без ножен самая первая такой ну, заинтересованность, скажем так. Вот Потом, в, шест... в 17 лет я устроился к чигарам в котельную, где у тебя гигантских размеров котел, в который ты закидываешь метровые полени, уйма времени, 12-часовая смена, где ты, ну, да, ты иногда вкалываешь там, на подготовке дров, а иногда ты просто тебе делать нечего. Да? И начал само собой совать вот этот котел на подшипники, Старые а, куски рессор, все это расковывать, как-то там придавать форму, похожую на клинок. А, само собой, тогда я не, не знал вообще ничего о процессе термообработки стали, то есть это просто вот отковал, а потом как-то ободрал на здоровом точиле, вот с таким кругом отполировал тоже как-то там шкурками не шкурками ну вручную не вручную а насадил на какую-то там примитивнейшую рукоять там из липы из сосны из березы и из того что нашел банально вот и это все у меня забирали в принципе ребята из соседнего поселка охотники рыбаки и прочее вот. расскажи пожалуйста кто тебе делает термичку и в первую очередь почему ты сам ее не делаешь мне всегда казалось это опять же включая гуманитария из печки вытащил, в масло закалил, бросил, оно пошипело, хопа, 64 единицы. К сожалению, термообработка стали ⁇ это гораздо более сложный процесс. Я вот особо не вникал, я ну, не занимаюсь в первую очередь потому, что а, это нужно потратить, ну, наверное, еще одну жизнь, чтобы добиться в этом деле каких-то стабильных результ... стабильно хороших результатов. Думаю. В основном стали, из которых делаются ножи, это инструментальные стали, это не стали открытые, придуманные специально для ножей. Mm -hmm. вот. И опытные термисты, такие как Денис Фролов и Сергей Буров, они все-таки для большинства используемых сталей подбирают свои собственные режимы, которые проверены временем, опытом, кучей тестов. Этих термистов, во-первых, ну, не стыдно назвать. Да, то есть mm -hmm. все знают, что это проверенные термисты с стабильным качеством. Вот. И, вот, в общем-то, да вот. сколько стоит затермичить mm -hmm. партию? Ну, N690 я отправлял Сергею Бурову. Uh, у него закалка одного бланка из N690 может стоить 300 рублей и может стоить 400 рублей. То есть это разные режимы, разные по технологическим процессам. Вот, то есть 300-400 рублей. Uh -huh. а, так, в зависимости от стали, термичка может стоить также от 300 и а, заканчивая там, 3000, допустим. На uh -huh. uh -huh. uh -huh. Термичку 3000 рублей за один бланк. Да. Там достигается сверх твердость какая-то, запредельная для Дело этого. Сорта только в твердости все-таки нужна совокупность твердости, ударной вязкости, ну, всех вот этих качеств. Mm -hmm. И ну, вот эту дорогую термичку за 3000, это делает Денис Фролов, без сомнений, который действительно авторский... Под творчески подошел к этому процессу, за что я его, безусловно, уважаю. Заказывал я у него однажды термичку на М390, вот как раз 3000. Сам я тот нож не тестировал, но по уверениям Дениса, он регулярно тестирует то, что uh -huh. сам закалил, то, что сам отслесарил, да, сделал какую-либо рукоять, чтобы ножом можно было работать, и регулярные тесты. И но человек не так просто берет эти деньги. В своем видео, которое ты выставил в районе середины ноября, по-моему, одно из трех, ну крайне на YouTube канале, mm -hmm. ты озвучил цену на свои ножи нового бюджетного сегмента 10 тысяч рублей. Когда мы через две-три недели с тобой лично знакомимся, ты мне презентовал их по 8 тысяч рублей. Mm -hmm. Я видел негативные комментарии на YouTube под этим роликом. Связано ли твое решение? Держу паре связано. Объясни ход своих мыслей. Почему разница в цене появилась? Ну, вообще, так как я работал с другими материалами, в другом сегменте, а в сегменте бюджетных ножей я просто не ориентировался. Да, и я не слежу за работами других мастерских, мастеров. Я не слежу за тем, кто что делает, из каких материалов это делают, сколько это денег стоит. Я закупил материалы, затратил какие-то силы по тому, чтобы запустить эту серию. И в моем мозгу как-то вот, вот сложилась цифра 10 тысяч. Не спорю, гневные комментарии на тему, причем даже от знакомых людей само безусловно повлияли на это я начал интересоваться ну сравнивать искать ножи подобного уровня с тех же материалов и в принципе не в принципе на них ценник там 9-10 тысяч вполне адекватно есть люди которые похожего качества исполняют ножи даже материалы по крайней мере стали точно знаю одна и та же угу. многие даже поняли о ком речь соответственно вопрос своей ценовой политикой, ты их сознательно демпингуешь, потому что они продают дороже? Или же тут ничего личного, просто бизнес? Не, я ни в коем случае не хочу никого-то там двигать. У меня в этом плане политика такая, что если человек хочет мой нож, то он купит мой нож. Мои клиенты в основном, ну, судя по кастомам, это взрослые, состоявшиеся люди, которые чего-то добились в этой жизни, которые знают цену деньгам, знают цену времени, знают цену людям. А, которые, ну там нет лохов, а, там люди знают, что покупают, знают, за что дают деньги. А, поэтому конкуренция, когда для человека в первую очередь аргументом является не низкая цена. Ну то есть там, там не по цене люди конкурируют, а вот именно вот какие-то фишки ножа определенного мастера, там тонкости финиша и, и прочее. Сейчас дело прошлое. Ты сейчас э, спускаешься в э, бюджетный сегмент, где уже слово конкуренция это станет твоей нормой жизни. Распускание слухов, паразитирование у тебя в комментариях, э, другая Пожалуй, партизанская уже. война, держу пари, да, я в курсе, что у тебя она уже началась. идет. Если твои ножи вот так вот издалека прищурившись э, в полном расфокусе, рассмотреть все шесть моделей, как они вот есть, у тебя э, с моей точки зрения плотно занята ниша хозяйственно разделочных шкуросъемных ножей как у тебя не десишники у тебя вот конкретно я вижу как чувак на охоту пошел с твоим ножом идеальная картина uh -huh. чувак дома на кухне им решают какие-то задачи причем очень осторожненько вижу сейчас попробовал себя в бюджетной ценовой категории кем ты видишь уже с кем столкнулся в качестве целевой аудитории Раньше покупали взрослые состоятельные, сейчас mm -hmm. кто у тебя в клиент? Слушай, сейчас в, перв, в первую очередь клиенты это те люди, <coughs> кто на протяжении пяти лет мечтал о моем ноже, и сейчас у него появилась возможность взять мой нож. Да, пусть в скромном в скромной комплектации, но тем не менее, человек взял. Человек об этом не пожалел, что меня уже радует, что уже показатель того, что я все-таки выпустил не какашку полнейшую, ну, так как я не ориентируюсь в этом сегменте. И человек все-таки благодарит меня за то, что я преподнес такую возможность простому смертному взять, приобрести мой нож. И им пользоваться не бояться, что для людей тоже очень важно. И при этом люди все-таки надеются, что когда-нибудь в дальнейшем будущем у них появится возможность взять кастом. Ну или даже заказать и сделать именно индивидуально. Сейчас ты, грубо говоря, мастер-индивидуал, который 100% своего ручного труда вкладываешь непосредственно в изготовление изделий. Сколько ты физически можешь сделать ножей в течение месяца? Какой спрос ты можешь удовлетворить? Слушай, пока не испробовано, скажем так, на практике, как бы думать можно о чем угодно. И опять же, нужно уточнить, что э, в том виде, в котором мы сейчас видим серийные ножи, это некий во-первых, некое изучение спроса, а во-вторых, рождение спроса, а в-третьих, это, опять же, заработать возможность приобрести необходимое оборудование, необходимые материалы, чтобы делать серийные ножи в том виде, в котором я хочу это сделать. То есть, да, есть оригинальная идея, которую вроде как никто никогда не делал. Не имеем права не намекнуть, какого конкретного оборудования тебе сейчас для полного счастья не хватает. Понимаешь, это как раз раскроет ту самую тайну. Да, я не могу сказать. Хорошо. Что-то тебе не нравится в тех ножах, которые сейчас ты делаешь с точки зрения технологического процесса. Я понимаю, что это у тебя квинтэссенция твоей творческой мысли, они тебе нравятся. Окей, хорошо. Что бы ты еще доработал, изменил? Во-первых, материал рукоять. Да, Сейчас это G10. Это отличная американская G10, не какой-нибудь там, Китай и прочее. А он мне в кастомном направлении никогда не нравился особо, я его крайне редко использовал, но не нравится мне такой материал. Не нравится почему? Потому что попса или сложно обрабатывать? Слушай, не, я встречал гораздо более тяжело обрабатываемые материалы, и с ними как-то больше кайфа в работе, а G10, ну, просто не нравится он. И ну просто не нравится, я не, я не, не, не знаю. Не, понимаешь, сейчас просто все нажимают такие выдохи. Чё? Не, ну я же не говорю, что материал плохой. Это охеренный материал, он абсолютно устойчив ко всем атмосферным явлениям, к маслам там, и прочему. Да, рукоять из него можно сделать удобно, и рукоять из него можно там, фрезеровать на ЧПУ, делать вот такую красоту. Но хочется другого. То есть, чисто теоретически, при грамотной термичке и при хорошо подобранной м, качественной стали, возможно существование дедовского ножа, который и гвозди будет рубить, и брит потом… Э... Да запросто почему нет, это может быть и толковый и, э, термист от Бога, и… что не исключено, при наличии человеческого фактора банальное повезло. Угу. Ну, то есть, звезды так сошлись, что да, на этом Ножей из неизвестной стали получилась чудеснейшая термичка. Ну, собственно, а я, я, я и подозревал, что так оно случается, потому что, когда одни люди хвалят китайцев, типа, я купил нож за 700 рублей, режет. Сука, действительно режет. Ну, как бы, ты не, не, не, не поспоришь, когда он на тест попадает, и, и войлок работает, тыры-пыры. Потом режет бумагу и сволочи режет. Наш нож там из той же самой ворсной. Говорю про конкретного человека на ютубе вот такая Шатун. Восхищается компанией Ганза, и я держу парень не зря. Тем не менее, когда китайцев берешь массу, uh -huh. в ней выделяется реально процент, очень хорошо показанные как бы, результаты за очень бюджетные деньги. Но в основном массе это говно, которое критики не выдерживает. Вот. Поэтому как бы к воспалению китайцев, потому что кому-то что-то хорошее попалось, не надо, не надо так делать. Потребитель твой желаемый продукт уже хочет. Где тебя можно выцепить, где твой нож можно физически купить? На виртуальных площадках тебя нет, на виртуальных витринах, а, есть... на полках, магазинах ты пока не стоишь. Есть интернет, есть сайт, который... Мертвый. Который... Но не то чтобы мертвый он сырой, его нужно допиливать, и это, надеюсь, в ближайшее время организуется. А в принципе-то ВКонтакте, Инстаграм, ну, все то же самое. Форумы. Там так. как, э -э ждать дырявя кнопку. Проще написать в личку, вот реально. Что, у тебя есть сегодня из ассортимента что осталось? Или есть возможность заявку оставить на конкретную модель какого-то ножа. Если человек хочет купить, то он банально спрашивает, что у меня есть в наличии. А если человек хочет заказать, то он пишет, что он хочет заказать, и тогда уже идет обсуждение. Но касаемо бюджетной серии, конечно же, проще уточнить, что у меня есть, и выбрать из того, что есть, в общем-то. Ну сколько у тебя сейчас, допустим, есть ножей на продажу? Давай сначала в штуках. А в штуках сейчас прям не скажу, скажу, что есть несколько джентльменов. Это вот такой нож. Сталин 690. Я его считаю немножко недобовый, да? Хотя это может быть в моем больном воображении. Ну, рукоять гробиком. Простой клинок, хоть и без щучки, но все равно я его считаю недобовый. Дулька тут немного для меня символизирует именно вот этот скос... Не скос, а пятку клинка обовы, скажем так. Вот, насечка на клинке, токсик на рукояти, и эти рукояти еще не все запилены в токсик. Несколько ножей таких, несколько обегоров. Я сейчас ну, не вспомню так на навскидку даже, сколько ножей есть. И вот эти ножи Фалькон, они... Только буквально вчера дошиты последние ножные, их все девять ножей в наличии. Десятый нож уже уехал в подарок на день рождения. Человек захотел исполнить нож своей мечты, но у него просто тупо нет мастерской, нет прямых рук, отрощенных из правильного места. То есть сам он физически реализовать свою мечту не может. У него есть идея. Uh -huh. И он обратился, допустим, к тебе. Я понимаю, я лично. Понимаю, что есть зависимость от материалов, от сложности конструкции, от вообще твоего желания, нежелания и наличия свободного времени, а просто вот воображалку включим и угу. попробуем ответить на вопрос, который многих волнует. А сколько времени и денег угу. займет реализация нажат вот чьей-то мечты? А... Давай сразу так. Когда ко мне приходят эскизом или фотографией какого-то чужого ножа или ножа какого-то известного бренда, я не делаю копий. Я это не приветствую, я за авторство. Я могу попробовать переосмыслить то, что мне принесли, да, во-первых, так, чтобы это мне нравилось, и так, чтобы это ну, не было так, что ты берешь нож и говоришь, что да, это микротек. Или там, да, это Себа, допустим, да, ну, образно. Ну, Себа, это, это Макротек-то, ладно. Принесут тебе НДК какой-нибудь Вот, вот это я делать не буду точно. И даже пересматривать точно не стану. Ты считаешь НДК плохим ножом? Просто он мне не нравится. Я не считаю его плохим. Я, я не знаю, что это за нож. Я его, Но многие я просто его, его щи, вообще ножом не считают. Нет, это нож. Я уверен, что он на своей функции полностью отрабатывает. Просто ну, я делаю другие ножи. А в то первую есть, очередь, изготовление такого ножа будет зависеть от настроения. А заказы я все-таки принимаю в таком настроении, что мне хочется сделать этот нож. Ну, то есть, Когда ко мне приходит заказчик, в... А ты не в духе, ты его нахер послал, не -не -не. он пошел искать дорогу. Не совсем так. Когда ко мне приходит заказчик и высказывает свои пожелания, я ему говорю, что я хочу сделать. То есть, мне заказчик говорит, давай М390, там кожа с жопы дракона и дерево с подножья горы Фудзияма, допустим. Mm -hmm. я ему Собранное говорю, в полночь руками детства. Да, я ему говорю, давай, да, прикольно, круто, замечательно, только давай мы вот это заменим на вот это, вот это заменим на вот это, и будет бомба. В среднем от недели, да, то есть я могу все дела бросить и начать делать этот нож, и делать его до упора, от недели. Вот, может, может затянуться на месяц, допустим. Mm -hmm. Сколько будет стоить? Кастом. твоя неделя творческого полета и применение прямых рук я не умею оценивать время я, я могу сказать что заказ индивидуальный будет стоить от 20 тысяч вот. а все остальное это уже относительно ну, на это все остальное повлияет качество материалов какие варианты возможны при допустим, реализации больной фантазии человека, хочу травление с гравировкой на всю длину клинка, а как делаю, допустим, ВКЛ? Я не делаю травления, особенно какого-то высоко художественного. Во-первых, мне это не нравится, во-вторых, ну, так как я этого не делаю, то я этого не сделаю хорошо. Но на том уровне, чтобы это нравилось мне, на том уровне, чтобы это нравилось заказчику. Ты точишь самостоятельно, вручную и, как я помню, ты затачиваешь непосредственно перед тем, как отправить нож уже конкретному владельцу. У да, нож... тебя нож сначала купили, ты его заточил. Отправил, радуйтесь, наслаждайтесь. Да. Скажи, пожалуйста, как ты определяешь в процессе заточки, что пора остановиться? У всех есть лакмусовая бумажка. Кто-то бреет руки, кто-то режет мятую газету, кто-то строгает волос. Там не знаю, Мятая, мокрая Бум туалетная б, бумага. <с estran> Кого-то тоже бывает. Но сперва я, само собой, провожусь кромкой по ногтю. Ну, ощущаешь, если где-то не заточен, где-то пропуск какой-то, там нож начинает просто скользить. Если, допустим, я уже перешел на тысячный водник и у меня вот здесь гладко прошел нож, а здесь начинает прям агрессивно, я понимаю, что здесь я тысячным камнем еще не дошел и, соответственно, продолжаю. Вот. Если вот при этом Действие нож проходит абсолютно равномерно по всей, режущей, по всей длине режущей кромки. Я это все правлю на доске с кожей и с пастой. А ну, вот, после этого, само собой, ну, за... понятно, да. запястье. Вот. Иногда, у нас у всех иногда, такие. Иногда, когда появляется под рукой бумажка, то почему бы не порезать бумажку с хрустом? Тоже приветствуется. Угу. Вот. А, ну, ты же видел, да, как твои ножи... Филе снимаются А4, Филе... За, за, за заточку тебе мой личный респект, впечатляет. Филе с листа А4, да, меня даже впечатлило, никогда не пробовал, на самом деле. Я сам немного офигел, я, У -у -у. я не считаю себя мастером заточки, я считаю, что да, я могу сделать нож острым, чтобы настолько. Сюрприз. Унезапно, я удивился. Так, сейчас я буду так, ладно, как любят говорить на ютубе Блиц, я задаю короткие вопросы, ты отвечаешь по возможности тоже коротко, но самое главное быстро, то есть времени на разуме много не надо. Три лучших твоих ножа, которыми ты гордишься? Рок, обигор и катана длиной 690 мм. Ты знаешь, что катана и ножи – это разные вещи. Я понимаю, но я этим горжусь. Отлично. Ланский или профиль? Водные камни. Я знал, что ты так ответишь. Первая ассоциация со словом «ворсма». Хохлома. Гвозди рубить. Окей. Какой нож у тебя сейчас на кармане? RJ Мартин «Эверкил» левой руки. Тебе не кажется, что как мастер ножа дел, ты не таская свою продукцию на EDC как бы немножко не камильфо выступаешь? У меня есть мой нож, который я сделал себе и я им с удовольствием пользуюсь на кухне. Это фиксит, это джентльмен, это все хорошо. Оказавшись перед ментом с ножом на кармане, что ты ему скажешь? Добрый вечер. Первое, что пришло в голову. Не было никогда никаких конфликтных ситуаций с сотрудниками полиции, не, несмотря на то, что останавливались с диким холодником, типа Apple Gate, э, э, который ну, не мини, а вот. Ну, не было никогда никаких ко мне вопросов. Не знаю, внешность такая, улыбка красивая. У тебя ножи сертифицированы? Ну, я-то знаю, что они сертифицированы, расскажи, какие сертифицированы, какие нет, почему, как так получилось? Четыре модели сертифицированы. Рок, Абегор, Джин, Дюкс. Сертификаты я получил в прошлом году, надеялся получить перед выставкой «Арсенал». Получил позже, так как контора задержалась. Я обратился к конторе, которая предоставляет такие услуги. Все удовольствие мне стоило в 32 тысячи. Это 24 тысячи сертификация четырех ножей, 8 тысяч технического условия. Сколько по времени говорю, задержали, вышел процесс? Обещали в две недели, сделали за пять недель. Чем обусловили? Там просто а сказали, что эксперт был так занят. Пиздец, дядь Скорее всего. В... Важно. в любом сертификате пишется. Вот, Мне очень радует эта вся ситуация. Инструменты, которыми проводилось исследование, линейка такая-то, штангенциркуль ШЦ один. Замечательно. У тебя бегор не соответствует требованиям холодного оружия из-за прогиб... угла, схода, лезвия и обуха. Да. Интересно, они это штунгенцирквием или линейкой все-таки на Вроде как для этого транспортир, вот транспортир более-менее достаточно. не, не указан. <laughs> не указан. Но, насколько я понял, никаких э, испытаний даже не проходили. То есть, то какими, есть, а... какими ножи я отправил, ножи вернулись. Да? Вот, Цел... только хотел спросить, ножи, ножи возвращают? Ножи вернулись целыми, невредимыми, ничего им совершенно не делали, никаких запытаний скорее всего не проводили, потому что э -э у джентльмена вот этот вот очень деликатный кончик, да, mm -hmm. если им пытаться там испытывать его на предмет проник... проникаемости <laughs> в твердые села, то кончик был бы утерян наверняка. Вот. Ножи вернулись в первозданном виде, и да, ножи просто измерялись линейкой штангенциркулем. Вот только хотел обратить внимание, что ножи после сертификации возвращаются. И я всегда думал просто, что они лежат где-нибудь в большом-большом сейфе или коробке, ржавеют как, знаешь, в гильзотеке отстреляли, положили на память, чтобы было, если что, сравнить. Угу. Возвращаются. Возвращаются. Прикольно. Я вот просто понимаю, как родился джин. Джин. бренд. Да, я про джин и хочу сказать. Ее лопал. Ну да, джин! Восточные сказки, там, блядь, похож на саблю, тыры-пыры и все остальное. Обегор а, не очень понятно. Могу рассказать. Давай. А, первый Абегор был сделан а, в. 2000... Что такое Абегор? Поясни, зрители. Секунду. Первый обигор был сделан в 2014 году осенью, я тогда жил в хостеле. В том хостеле жил парнишка, чеченец по имени Хизир, обалденный парень, учится в медиа, занимается спортом, вот такенный мужик. Ножи ему тоже интересно само собой, не только как мужику, но и как чеченцев. Я никого не пытался обидеть. Да у тебя бы это не получилось, при скорее такой формулировке. всего, но тем не менее, мало ли. Вот Я, наверное, дня три ходил по этому хостелу с тем обигором. Ну, в одном хостеле с чеченцами без ножа, я полагаю, никак. Без нескольких ножей, потому что в кармане обязательно другой нож. Да. Вот, вот сейчас я точно никого не хотел обидеть. Вот. И... Я не мог придумать вот этому имя. Да, это выглядело чуть-чуть иначе. Это было с претином, с оранжевой рукоятью, неважно. Я не мог придумать вот этому имя. И вот Хизир мне посоветовал поискать имена с имя в каком-нибудь списке имен демонов. Мы с ним вместе полезли в Google, нашли список имен, и практически одно из первых Имен демонических было Абигор, а, это имя там чуть ли не генерала армии Ада, а, который управлял там тую и хучей значит, войск Ада, а, который, вот что меня зацепило, который отличался от остальных демонов красотой. Угу. Вот. И оно настолько, ну вот, я читаю и понимаю, что Абигор. Отлично. Дорогие друзья, прежде чем мы закончим, по традиции давно принятой в интернете в формате интервью закончим дело конкурсом. У Руслана сейчас нет еще ножа без имени. Как мы понимаем, для того, чтобы родилось имя, нужна легенда. Предложите ваше название новой модели ножа сопроводить ее кратенькой легендой после нового года Руслан выберет победителя и опубликует на эту тему видео на своем канале соответственно есть смысл пройти и подписаться на его канал ну уж извините такие правила у YouTube сначала подписываемся туда потом пишем комментарии либо у него на YouTube под любым роликом либо у меня под этим роликом Руслан выберет и приз за креативность нашим зрителям Фалькон. Нож Фалькон. Вот конкретно этот получивший на моем канале презентацию в конце можно будет посмотреть. Ровно вот этот вот нож в этом конкретном исполнении. Так что участвуйте, ждем ваших вариантов. А у нас на этом на сегодня все. Руслан. И после этого я сделаю нож под это название. Да, естественно, та идея, которую вы предложите, будет непосредственно воплощена физически, вы получите громадный респект и будете вправе говорить, что человек, который начал с кастомов, вернулся до дауншифтингом в бюджетный сегмент, а потом я искренне верю, что опять вернешься в мега крутые кастомы, что вы оставили вместе с Русланом след на живой истории. Спасибо, Руслан. Красавчик. Спасибо, Вадим.